Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео поговорим о случаях, когда орган опеки и попечительства отказывает выдачи разрешения на продажу квартиры, которая принадлежит несовершеннолетнему. Продажа квартиры, которая принадлежит несовершеннолетнему, полностью либо частично в долях всегда сопряжена с определенными сложностями. И нередко такие сложности возникают на этапе получения разрешения от органов опеки. Как быть в таких ситуациях, если орган опеки препятствует, не дает согласия на продажу квартиры? Для решения данной юридической проблемы я, как всегда, использую дистанционный юридический сервис Европейской юридической службы, получаем письменную консультацию. Я описал ситуацию, ситуация взята из жизни. Суть проблемы состояла в том, что орган опеки отказывал выдавать разрешение, на продажу квартиры и ставил обязательное условие необходимости купить другое жилье несовершеннолетнему. Запрос я отправил 14 января 2015. Ответ поступил через два дня, 16 января. Итак, посмотрим, что написали юристы. Юристы подготовили развернутое заключение на 6 листах. Как я и предполагал, вопрос достаточно сложный и неоднозначный. Поэтому юристы не могут дать однозначного ответа, правомерны ли действия органов опеки по отказу в даче разрешения на продажу квартиры, либо нет. Но при этом юристы предоставляют полностью развернутый пошаговый алгоритм действий, каким образом данную проблему можно решить. Полностью приводится обоснование со ссылками на нормы и законы об опеке, Приводятся выводы судов по судебной практике, по аналогичным делам. Делается вывод и даются рекомендации. Помимо рекомендаций, юристы рассказывают, каким образом необходимо действовать. То есть, каким образом нужно составить заявление, в какие сроки необходимо обращаться и куда. Что необходимо указать в заявлении по обжалованию отказа органа опеки выдачи разрешения. А также рассказываются о способах подачи данных заявлений. Два варианта. Если вы столкнулись с аналогичной проблемой с органами опеки и попечительства, то вы можете получить данное письменное заключение и использовать его для решения своей юридической проблемы. И в заключении, справедливости ради, надо отметить, что большинство юридических проблем, которые возникают, в том числе и по вопросам, связанным с продажей квартиры долей в квартирах, принадлежащих несовершеннолетним, зачастую не имеют однозначного юридического разрешения. Поэтому необходимо понимать, алгоритм действий, юридически выверенных действий, которые могут привести к разрешению данной ситуации. Дистанционный юридический сервис Европейской юридической службы позволяет получать пошаговые алгоритмы решения практически любой юридической проблемы. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного дня. Увидимся в следующем видео.